Лучше всего, если получается, работать в мире, но не теряться в этой работе. Работайте 5 или шесть часов, потом забывайте о работе полностью. Уделяйте по меньшей мере два часа своему внутреннему росту. Несколько часов отношениям, любви, детям, друзьям, обществу. Ваша профессия должна быть только одной из частей жизни. Она не должна вторгаться в другие измерения, как это бывает обычно. Доктор остается доктором чуть ли не все 24 часа. Он думает о работе, он о ней говорит. Даже за едой он остается доктором. Даже занимаясь любовью, он остается доктором. И это безумие, это патологично. Чтобы избежать такого рода безумия, люди убирают бегство. Они становятся круглосуточными искателями. Снова они совершают ту же ошибку. Ошибочно быть кем угодно 24 часа в сутки. Моя задача состоит в том, чтобы помочь вам быть в мире и в то же время оставаться искателем. Конечно, это трудно. Потому что ситуаций вызовов будет больше. Трудно будет совмещать то и другое. Потому что вы столкнетесь с множеством противоречивых ситуаций. Но в противоречивых ситуациях человек растет. В этом хаосе, в столкновении противоречий, возникает цельность. Я предлагаю, чтобы работа длилась 5 или 6 часов. Оставшееся время используйте для другого, для сна, для музыки, для поэзии, для медитации, для любви, или просто чтобы валять дурака. И это тоже необходимо. Если человек становится слишком мудрым и больше не может валять дурака, он становится тяжелым, мрачным, серьезным. Он лишается радости жизни.